Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле в прямом эфире. Прошу прощения, читаю параллельно сообщения от спикеров, которые будут выходить в следующих эфирах, поэтому э, вынужден еще раз извиниться. Мы в гостях у Марка Анатольевича Соркина, с которым поговорим о союзе нерушимом Республик Свободных. И что спустя вот два с половиной десятилетия с ними происходит. Остановимся, конечно, и на Казахстане, и на Белоруссии. Ну и Украина, куда уж без нее. Марк Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, вы знаете, почитал высказывание, перепечатанное кем-то другим, высказывание Кедми. И человек говорит, слушайте, но ну такое ощущение, что еврей Кедми, израильтянин, больше русский, чем мы русские. Почему мы действительно позволяем топтаться по нашим святыням и никак на это не реагируем. Ведь дотоптались до того, что прибалты, поляки э, сносят наши памятники освободителям, э, запрещают русский язык и э, занимаются расовой сегрегацией фактически. Но вот мы э, действительно живем в стране, которая защищает свои рубежи, защищалась до того, что э, НАТО уже приблизилась к нашим границам и обвиняет в том, что наши границы Слишком близки к этому самому НАТО. Не хотелось бы, чтобы мы с вами забрасывали наше правительство, наше министерство обороны камушками. Но вот хотелось бы понять менталитет нашего народа. Почему мы допустили, позволили сделать так, что о нас действительно вот вытирают ноги? Ну, видите ли, в чем дело. Если народ 50 лет разлагали, говорили, что это не твое дело, что ты думаешь о том, как набить свой живот, как на себя напялить 7 костюмов, 12 паровые, одновременно ехать в трех ржавых машинах. Ну что -то? А ситуация, вы напрасно, э -э говоря о топтании на прошлом башне Казахстана, вы слышали предложение нового президента? Нет, нет. А ведь там очень красиво сказано. Центральные улицы всех городов переименовать в честь Назарбаева. Не подскажите мне, каким образом назывались всегда центральные улицы всех наших городов? Uh, улица Ленина, в каждом городе была и рай-центре. Центральная. А теперь она будет Назарбаев. Простенький со вкусом. Видите ли, в чем дело? Вы обратите внимание, как сейчас по-хамски ведет себя та же Беларусь. Руководство Беларуси. Почему? И, наконец, посмотрите, что происходит на Украине. Ведь можно, как говорится, провести определенные параллель. Я хочу вам напомнить недавние события по Казахстану, когда были заморожены казахские вклады в американских банках, и Назарбаев слетал в на Вашингтон. И после этого появились разговоры о том, что значит, Каспий, то есть, Казахстан на Каспе готов принять американские ракетные катера под американский флаг. Как я понимаю, с Назарбаевым поговорили очень серьезно, так поговорили что он убежал, как говорится, на место, на котором ни за что не отвечает. Что такое елбасы, отец нации? Всем правлю, ни за что не отвечают. И я могу сказать, вот, ну, можно назвать меня кем угодно, но, на мой взгляд, и э, уход Назарбаева, и хамство белорусских кругов, и дерганья Парашенко они все имеют один корень на мой взгляд пришло время собирать камни то есть э, собирать э, страну снова и вот здесь э, с одной стороны это э, как говорится будем говорить надежный э, надежное пространство который удлиняет естественно подлетную часть ракет, А с другой стороны, это, будем говорить, спасательный круг для ВВП, поскольку если в 2024 году он уходит с поста президента, его дальнейшая судьба вряд ли чем-то будет серьезно отличаться от судьбы Милошевича. А значит, надо любыми путями продлить этот срок, а это можно сделать, если будет создано Некое новое государство. Поэтому вот сейчас и, собственно говоря, на мой взгляд, и Назарбаев сбежал с постов. И Лукашенко выдвигает все новые и новые требования. И бесится Порошенко за своей банкой. Вот что, на мой взгляд, какая, какой процесс сейчас происходит. Естественно... Значит, Российская Федерация не сдвинется с места, пока не будет закончен Северный поток-2. Но это уже, извините, 1 января 2020 года. И уже Болгария и Венгрия получили соответствующее уведомление о том, что им теперь газ будет поставляться не через территорию Украины. Что вызвало, опять-таки, очередное бешенство у украинских олигархов, которые сидели на нафтогазе. И у Лукашенко проблемы с этим. Ему дают газ по сниженной цене, исходя только из его э, потребностей страны, не более того. А то ведь э, Александр Григорьевич уже приспособился бензин продавать украинским э, Украине для так сказать, бензин, солярку, для того, чтобы танки их заправлять. Ну, кому это? На Марк Анатольевич, я вас чуть перебью. Вот многие наши не только либеральные, но и патриотические товарищи говорят, как же мы сейчас будем возвращать исконно Советские или Российской империи земли, когда там не все нас хотят видеть. Не все украинцы половина, далеко не все прибалты, там еще кто-то, молдаване, казахи. Другие говорят, послушайте, а как же, когда Российская империя или Советский Союз расширялся, кто спрашивал это населения когда американцы аннексировали все страны лимитрофы. Кто спрашивал у населения этих лимитрофов? Кто у болгар спрашивал, хотят они вступать в НАТО или у македонцев, или у черногорцев? Вот сегодня война есть война. В 1939 году мы э, э, наступали э, вот э, на ту же Польшу, да, занимали наш территорий и не сильно спрашивали у галичан, а хотят они э, быть свободными, равными или хотят остаться польскими холопами? Видите ли в чем дело, Сергей? Я, честно говоря, когда слушаю, понимаете, сколько людей, столько и мнений. Вот я, например, свой такой маленький, небольшой опрос через нашу организацию в Беларуси провел. И что получилось? 75% примерно, чуть меньше, там 74,7, значит, хотят вернуться, объединиться в одно государство России. Казалось бы, цифра большая, но есть 25%, которые этого не хотят. И вот здесь вопрос заключается, а сможет ли буржуазная Российская Федерация обеспечить достаточный уровень жизни выше, чем у белорусов сегодня, выше, чем у казахов, выше, чем у украинцев. Но у украинцев там не проблема, там не уровень жизни, а, я бы так сказал, пропасть. Вот, а, да. Вот как стоит вопрос. Причем о Прибалтике, я так понимаю, речь сегодня не идет и вряд ли когда пойдет. Понимаете в чем дело? Вы уж меня извините, но крикливые шавки никому не нужны. Пусть они орут под соседним, в соседней подвороте. Марк Анатольевич, ну вот я сейчас выступлю более советским человеком, чем вы, просто потому, что уровень жизни, благосостояние, богатство, э, нация потребления э, приводит к тому, что, во-первых, детей рожать никто не хочет, во-вторых, э, э, уровень жизни повышать бесконечно невозможно а требования вот этих потребителей все растут и растут отсюда и недовольство я просто помню свое детство я помню рассказы своих родителей о том как мы жили после войны сколько всего строили как выходили из этой беды и люди рожали много детей люди стремились к чему-то сегодня кроме как к гаджетам, кроме как к куску лишнему колбасы или новой дорогой машине, людям стремиться не к чему. Мечта пропала, а без мечты это уже не человек, это уже существо на ножках. И вот здесь, не, может переформатироваться нам пора, возвращаться к чему-то нормальному. Мечта должна быть Но, не ведь, только везде, материальной. Я много раз уже вам говорил. Буржуазная общественно-экономическая формация это гиря на ногах у человечества, она его топит. Она загоняет в болото. Она не дает, как говорится, идти дальше. Потому что там ведь основной, главный экономический э, закон капитализма, максимальная прибыль, максимально короткий срок. Поэтому тут нет места вообще для человека. Человек, собственно говоря, и не нужен. Э, наемные работники капиталиста необходимое зло. Чем меньше у него, тем ему лучше. Ну, для политиков он в определенный период, раз там в пять лет, в шесть, он нужен как электорат. На следующий день он перестает быть нужным. Значит, надо отказываться от буржуазной общественно экономической формации. Значит, надо восстанавливать социализм. Значит, надо убирать паразитический класс. И тогда люди и начнут и работать, и надеяться на что-то, и жить. Ведь основной экономический закон социализма – это максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе высшей техники. А эту высшую технику надо создать. А кто ее создает? Люди. Ведь сегодня, будем с вами так говорить, в каком, в каком направлении развивается буржуазная экономика. Это два направления. Это либо экономика войны и экономика развлечений. Все. Тут нет развития. Дальнейшего человечества. Поэтому здесь рано или поздно, человечество, я думаю, скорее рано, чем поздно, люди придут к пониманию того, что буржу... буржуазный класс, капиталист, является паразитом. И от него надо просто избавляться. Вот и все. Марк Анатольевич, ну э, хорошо, сейчас все-таки вопрос стоит государственной безопасности. Страна в окружении не самых дружественных государств, и эти недружественные государства, в том числе и бывшие советские республики. Мы э, имеем возможность каким-то образом влиять на них без ввода войск, без того, чтобы э, предлагать им э, жирные куски. Мы просто, вот, э, ну не знаю, американцы по-своему, а мы как? По-своему можем это делать, чтобы люди захотели с нами не просто дружить, а понимали, что мы их зонтик, мы их защита в мире, в котором два полюса, и эти два полюса, не дай бог, могут схлестнуться, и будет страшная война. Я этого только один, это вот одна возможность. Российская Федерация должна стать Российской Советской Социалистической Республикой. Все, других возможностей нет. Потому что люди оценивают свою жизнь не только по куску мяса и квадратному метру жилой площади. Они оценивают, какие перспективы в их жизни. Будет ли их жизнь защищенная, достойная. А это может сделать только социалистическое государство, которое опирается на свой народ. А ведь посмотрите, что происходит. Ведь какая интересная вещь. Вроде, как говорится, вот она Украина, там фашисты, все орок кричат и в то же время торгуют с ними. Продают им запчасти на их танки, Продают бензин, продают вертолеты, ремонтируют. У капиталиста нет родины. Его родина это его карман. И там где ему карман больше наполняется, там ему и родина. Только социалистическое отечество способно и людей защитить, и врагов победить. Хотим победить фашистов окончательно, значит надо отказываться от буржуазного строя. Вам огромное количество людей Исповедующих другую идеологию Скажет, пожили мы в этом Социалистическом отечестве Равное распределение Отсутствие каких-то Хороших, прикольных, классных благ Вот чего-то не хватало Дефицит искусственно Или естественно созданный Все деньги на войну, на оборонку А на нормальные бытовые нужды Людям не хватало Человек-потребитель, он в любом случае потребитель И вот этот потребитель в человеке начнет выигрывать у патриота, у гражданина, у того, кто хочет э, жить в стране, в которой каждый э, друг другу друг, товарищ и брат. Видите ли, в чем дело? Это вопросы воспитания. Просто э, мы ведь относимся сейчас как? Шо, значит образование это услуга. Не важнейшее дело государственное, государственное а услуга. Какую услугу хочешь, такую купишь. Понимаете, в чем дело? И опять-таки, делать из человека свинью, которая заботится только своим корытом, очень легко. А привести его на более высокий моральный уровень – это очень тяжело. Но это придется делать. И это делать, возможно, только через систему воспитания. Более того, вы знаете, был такой... В 19 веке известный очень крупный хирург-врач Захарин, доктор Захарин. До сих пор Захаринская клиника в Москве есть. Вот. Он говорил так. Победоносно с недугами масс может спорить только гигиена. Я позволю себе перефразировать эту фразу. Победоносно спорить с общественными недугами масс может только общественная гигиена. И если человек не хочет работать на благо других, а только, как говорится, на гаджет на свой, значит он не должен есть. Кто не работает, тот не ест. Ну вот, Европа сегодня столкнулась с тем Что они как раз ваш э, Тезис вот кто, Только что произнесенный Готовы поднять на знамена Они говорят как это так Эти сволочи приехали Работать не хотят Заезжает один К нему семья воссоединяется 20 человек Я всю жизнь проработал Я создаю немецкие материальное благо, А эти гады приехали Мало того что не работают Я теперь меньше буду получать Я им отчисляю Да им еще и, и, и жилье дают э, Субсидии, пособия льготы, медстраховки и все остальное. То есть вот сегодня Европа как раз и столкнулась с тем, что кто не работает, тот ест, а они ничего поделать не могут. А, естественно. а это естественно. А пускай, вы понимаете, все наши права вытекают из наших обязанностей. И вот э, тот немецкий гражданин, который этим возмущается, а что ж ты, милый мой, за буржуазное это правительство голосовал? Ты же за него проголосовал? Проголосовал. Теперь, извини меня, отвечай за действия этого буржуазного правительства, которое разгромило жилье этих самых людей, которые приехали. А как ты хотел? Ведь если ты голосовал, ты что-то там подписывал, бросал бюллетень. Но отвечай за свои действия. Отвечай, дорогой. Не прикидывайся, что ты здесь ни при чем, что тебя никто не спрашивал. Спрашивали. Ты шел по а людей образовывают, услугу им образовательную дают, у них причина с следственными связями проблематично. они как рыбки, они не помнят ничего, они живут в дне сегодняшнем, из них биомассу бесполую создали уже. Ну и дальше что? Смиримся с этим? Ну и все, и мы видим закат Европы вручную, который искусственно а, делают а вот сейчас. Смотрите, это не только закат Европы. Вы обратите внимание, что происходит, например, в том же Китае, где миллиард человек живут в средневековье, не знаю, ни что такое больничный лист, ни что такое отпуск, ни что такое бесплатное образование. Как тысячи лет назад ходили по колено в воде, рис, так сказать, этот серпом срезает, это как А сотни миллионов вообще не имеют паспортов. Посмотрите, как живут индусы. Ведь нормальной, достойной жизнью, хорошо, если 12% населения пользуется, А остальные 87%, которые, извините меня, общее название, райяты. А там тоже, простите меня, полтора миллиарда населения. Так все-таки будем ориентироваться на подавляющую массу населения или на отдельно взятую нечисть. На свинью, которая кроме гаджета ничего не видит. На кого будем ориентироваться? Тут уже вопрос приоритетов. Вы понимаете, в чем дело. И ведь, по сути дела, вы обратите внимание, какой всплеск э, дикий национализм. И опять, бремя белого человека. С одной стороны, с другой стороны, э, геуры которые, как говорится, не хотят следовать за заповедям Аллаха. С третьей стороны, значит, эти самые белые, белые нацисты, которые подавляют население там с желтым цветом кожи. Вы что думаете, это просто, просто пройдет? Нет. Либо социализм, который обеспечит жизненные условия и даст возможность работать людям на свое благосостояние, либо буржуазное общество, которое обеспечивает 8 от силы 10%. И тогда, извините меня, если второе, то тогда может случиться один день, что мы, как говорится, не проснемся, а будем летать в космической пыли. Вместо нашей планеты Земля. Марк Анатольевич, если не возражаете, очень хотел бы устроить э, такой вот, как говорят сейчас молодые, батл между э, сторонником социализма и сторонником монархии. Потому что нас сегодня в стране пытаются искусственно разделить граждан России на тех, кто хочет в князи из грязи и на тех, кто хочет вернуть Советский Союз. Я к вашему слову. Спасибо огромное. Найду собеседника и обязательно предложу Почему? и вам. И, и... Например, Ну, свяжемся и договоримся. Я думаю, зрителям будет интересно, монархический или коммунистический строй нужен России, и почему нас разделяют по этим двум э, межам. Вы знаете, Зачем это я делает? рекомендую вам э, почитать одну очень интересную книгу. Называется «Трудно быть богом», когда Стругацкие написали. И вот там рассуждение землянина. Хорошо, как говорится, если в забросит забросить тебя на трон. И ты начнешь раздувать своим сторонникам земли. А зачем твоим сторонникам земли бескрепостных? И хорошо, если ты успеешь и умереть и не увидел, не увидишь, как зародились новые князья и бароны из твоих бывших э -э крепостных, которых ты собрал ворон. Когда показывает мне время и стекло. Спасибо огромное, действительно, на эту тему. Трудно ли быть Богом? Мы и поговорим в следующий раз в большом 60-минутном эфире программы «Обратный эфир». Да, До свидания. всегда. Итак, дорогие друзья, программа Ой. на самом деле подошла к концу. Спасибо вам, спасибо нашему собеседнику. Обязательно продолжим эту тему в следующий раз. Пока.